Samsung Вайфу Концепт аниме маскота Samsung обзавелся поклонниками, артами и мемами даже без официального анонса. Девушка Сэм по замыслу художников – трехмерный виртуальный ассистент. Правда, интернет тут же воплотил в жизнь правило 34 и сексуализировал ее. В конце мая-начале июня в соцсетях и на Reddit появилось множество постов, посвященных темноволосой нарисованной девушке. На картинках ее обычно изображают в поло Samsung Galaxy и устройствами корейской компании в руках. Это Сэм, концепт трехмерной помощницы, которая сочетает в себе черты виртуального ассистента. В случае Samsung это быксбы. И витубера, цифрового аватара в аниме-стилистике. За несколько дней вокруг Сэм собралась внушительная фан-база пользователей соцсетей, которые писали, что готовы пользоваться смартфонами Galaxy вместо айфонов только ради нее. При этом официально на сайте и в соцсетях Samsung нет никаких упоминаний ни маскота, ни функций якобы нового ассистента. Судя по всему, Сэм в конце мая показала бразильская CGI-студия Electfarm. Упоминания проекта встречались на сайте компании и в профиле Навима. Они уже удалены, но остались в доступе в AppArchive. Правда, пользователи соцсетей успели скачать все изображения концепта и демонстрационные ролики. В качестве клиента сотрудники Electfarm указывали агентство Чайл. Это маркетинговая фирма, входящая в корпорацию Samsung Group. Так что, возможно, концепт действительно разрабатывали для официального использования, но по случайности бразильцы анонсировали сотрудничество раньше. Или же речь просто идет о неофициальном маскоте, к которому корейская компания не имеет никакого отношения. Samsung пока не прокомментировала появление Сэм в сети. Почти сразу же появился пародийный твиттер-аккаунт Саманта Samsung, который ведется от лица концепта маскота. За несколько дней на него подписались более 3000 человек. Вслед за восхищением картинками пришла очередь артов. Тут в дело вступило правило номер 34 – Давний мем о том, что практически совсем в интернете можно сделать и делают порно. Это правило не обошло стороной даже застрявший контейнеровоз Ever Given. В итоге к началу июня в соцсетях появились сотни эротических артов с участием Сэм. Появился тематически собредит Samsung Girl Rule 34. На него с 31 мая подписались более 20 тысяч пользователей. Такая стремительная сексуализация аниме-маскота стала темой для мемов. В некоторых из них предполагали, что создание милой девушки-ассистента, которую легко сексуализировать, намеренная стратегия Samsung.